Дракен! Драться будешь со мной, Дракен. Оставляю майки на тебя, Кацутора. Повесели меня. С радостью. Наконец-то можно драться во всю силу. Миссия! Да, Все да, хорошо? Их слишком много. 150 ноль в 300. Преимущество за ними. Заткнись и стопни! Чего? Возьми себя в руки. В панике ты никого не победишь. Я тоже хочу помочь. Прости. Я буду вас защищать. В чем дело, Дракин? Нападай. Я жду тебя. Плохо дело. Моевой дух постепенно уходит. А начальник-то далеко. Ты <плёк> Кимичи? <плёк> Вам меня нельзя. Я вас всех до единого. Уделаю в хлам! Значит, им не нужна была моя защита. Пора идти в атаку. Спасибо, что открыл мне глаза. такие мечи Погнали народ! Да! Одиночка может изменить хотвоин. Это вице-командир Тосвы. Заждался, поди. Ханма. Эй, ты как себя чувствуешь? Ноги еще держат. Уверен, что не устала. Я как раз закончил разминку Погнали! Ханма! Я жду тебя, Дракен! Она тебе со мной тяга. Скучно, И даже я защиту поставили. Майки! Вам кранты! <сíки> Майки! <сíки> Ты что, забыл, что дерешься со мной? Отлично, Кадзутора. Ханма! Ты зомби что ли? Драка закончена. Что? Не тебе одному это решать, понятно? <смех>